В большом теннисе в ходе обычной тренировки на корте оказывается множество мечей. Все их приходится убирать вручную. Разработчики из Бостона США предложили решить эту проблему с помощью робота TenniBot, на производство которого сейчас собирают средства на Kickstarter. Как отмечают разработчики, Теннибот использует компьютерное зрение и искусственный интеллект совместно с широкоугольной камерой при автономном передвижении по корту, обнаружении и сбору теннисных мечей. Мячи он помещает в специально прикрепленный сзади контейнер, способный вместить 80 мечей наряду с использованием встроенных датчиков робот также беспроводным образом связывается с тенни Station, стейшн прикрепленный к краю сетки которая представляет собой камеру постоянно отслеживающую его местоположение по словам разработчиков пользователи смогут управлять роботом при помощи мобильного приложения чтобы определить на какой части корта должно работать устройство посредством приложения как отмечается можно будет и дистанционно управлять роботом сообщается что ты движется со скоростью 2 и три километра в час заряда батареи как утверждается устройству хватает на 4-5 часов автономной работы. велосипеды на вырост не являются чем-то новым в индустрии детских игрушек однако велосипед monkey Cycle все же выделяется на общем фоне причина в его необычной модульной конструкции которая сопровождает ребенка от коляски для грудничков до велосипеда для шестилеток итак первый вариант monkey Cycle детская коляска в ней предусмотрен задний тормоз и сумка для хранения как утверждают разработчики она будет готова к производству уже через 6-8 месяцев следующие три варианта составляют базовый комплект monkey Cycle. это простой двухколесный велосипед с регулируемым по высоте сиденьем в базовом комплекте находятся педали которые устанавливаются в специальное гнездо когда ребенок уже сможет ими пользоваться затем трехколесный комплект для создания тройка помимо третьего колеса в него входят несколько деталей изменяющих его конфигурацию до квадроцикла квадроцикл самая старшая версия monkey цикл для детей в возрасте до 6 лет максимальная высота его сиденья 64 сантиметра monkey цикл доступен на Kickstarter по цене для 249 долларов за базовый и 349 долларов за полный комплект в начале компании цены были несколько ниже поэтому первые комплекты раскупили очень быстро начало продаж запланировано на март 2019 года matrix Industries продемонстрировала свой второй наручный гаджет не требующий подзарядки от сети если ранее это был фитнес-трекер power watch то сейчас анонсированы полноценные умные часы названные power watch x их главная особенность улучшенная технология преобразования тепла человеческого тела в энергию для подзарядки то есть подпитка аккумулятора осуществляется напрямую от контакта часов с кожей часы способны отображать уведомления сопряженного по bluetooth смартфона и конечно отслеживать физическую активность причем подсчет затраченных калорий осуществляется с максимальной точностью. За это отвечает все та же фирменная технология преобразования тепла. Шведская компания Ocean Sky анонсировала новый туристический продукт для богатых и искушенных клиентов. На базе Airlander 10, инновационного и самого крупного дирижабля современности, будет построен круизный воздушный корабль для путешествий на Северный полюс. Он должен стать альтернативой существующим поездкам в эту уникальную точку планеты на российском атомном ледоколе 50 лет победы. Преимущество дирижабля перед ледоколом ⁇ скорость движения и свобода маневра. Большая часть полета пройдет на высоте. 800 тысяч метров старт состоится в аэропорту свальбарт, шпицберген финиш там же весь тур займет примерно 30 часов включая высадку на полюсе Airlander 10 в круизном арктическом исполнении получит обзорный отсек где большая часть конструкции состоит из прозрачного пластика и стекла здесь разместится sky бар зона отдыха с барной стойкой откуда удобнее всего наблюдать за пейзажами внизу правда смотреть в арктике особо не на что льды торосы и суровая ледяная пустыня поэтому путешествие сделано максимально кратким на самом полюсе пассажиров будут ждать традиционные развлечения игры фотосессии специальный полярный обед предполагается что на борту смогут находиться 18 vip пассажиров плюс команда дирижабля о цене билета ничего не известно но схожее путешествие на ледоколе стоит 30 тысяч долларов с человека и вряд ли полет на дирижабле обойдется намного дешевле Компания Netflix представила надстройку для своего приложения под iOS, предлагающая пользователям новый интерфейс, который со стороны выглядит как чистое колдовство. Только представьте, человек смотрит на экран гаджета, двигает мускулами лица, а программа исправно переключает меню, активирует поиск и запускает разные опции. Авторами шедевра под названием iNave являются программисты Бен Рукс, Джон Фокс и Стив Хендерсон. Они всерьез надеются, что их разработка ляжет в основу дружелюбных API-интерфейсов будущего и даже станет, если не стандартом, то хотя бы предком истинно бесконтактных систем управления. Не надо брать в руки смартфон, достаточно несколько движений глазами, и программа сама запустит нужный фильм или телешоу. На самом деле такой уровень чувствительности приложению пока недоступен, оно может лишь отслеживать повороты и наклоны головы, движение глаз и точку, в которую направлен взгляд, плюс понимает пару команд с движениями языка. Неясно и когда iNave можно будет испытать на практике, технология лишь анонсирована, но не обещана к скорому запуску. С другой стороны, столь явный интерес к биометрическим инструментам позволяет спрогнозировать грядущие изменения в политике Netflix. Разработчики надеются, что интеграция с другими сервисами вроде Face ID расширит возможности системы. Также она может оказать неоценимую услугу людям с ограниченной подвижностью. В любом случае, новая функция добавит очков в копилку самого крупного стримингового сервиса в мире. Для того, чтобы заниматься разработкой новых приложений для нейронных сетей и систем искусственного интеллекта, было неплохо иметь их под рукой, хотя бы для промежуточного тестирования своего кода. Увы, большинству рядовых пользователей это не по карману, поэтому Intel разработали платформу для создания и обкатки прототипов ИИ. Первая версия системы Neural Computer Stick вышла в июле 2017, а недавно был анонсирован второй выпуск. Neural Computer Stick 2 поставляется на обычном модуле флеш-памяти под интерфейс USB 3. 0 и содержит модуль Intel Movidios Myrant X VPU. Это эмулятор работы нейронных сетей, в котором можно создать прототип своего ИИ, проверить его работу и подготовить к переносу на реальные рабочие платформы. Список обширен и содержит большую часть устройств, где используются ИИ-технологии от Intel, от систем компьютерного зрения до интернета вещей. Если ресурсов одного NCS2 мало, можно вставить в свободный USB разъем еще один, и система поддерживает инструментарий OpenVINO, и обеспечивает удобную работу с большим количеством информационных пакетов количество новшеств в сравнении с первой версией и на флешке впечатляет но одновременно и является своего рода фильтром освоить технологию и начать разработку своих решений для и не так-то просто нужно действительно разбираться в вопросе и иметь желание учиться самый весомый плюс ncs2 в его цене которая составляет всего 100 долларов На оси С впервые были продемонстрированы подушки безопасности для пешеходов Hype Air. Они призваны защитить не от нерадивых водителей, а от простых падений. Именно поэтому ориентированы они в первую очередь на пожилых людей или же поклонников травмоопасных видов спорта. Подушки прячутся в специальном поясе, вес которого составляет около 1 килограмма. Набор встроенных датчиков позволяет мгновенно распознать падение человека и среагировать, развернув вокруг талии две подушки. Если в среднем даже быстрое падение человека занимает около 400 миллисекунд то hype air точно распознает его за 200 миллисекунд и раскроет подушки за 80 миллисекунд этого будет достаточно чтобы избежать серьезных травм Многие задумываются о том, как будут выглядеть вертолеты через несколько десятилетий. Особенно этот вопрос интересует военных, которые также, как и все остальные, совсем не хотят летать в завтрашнем дне на вчерашних вертолетах. Именно поэтому американский Пентагон ведет сразу несколько проектов, связанных с разработкой новых моделей вертолетов. Совсем недавно они заключили соглашение об инвестировании с четырьмя авиастроительными компаниями в рамках программы развития летательных аппаратов с вертикальным взлетом на ближайшие 25-40 лет. Среди этих компаний значится как именитые производители вроде Bell Helicopter и Sikorsky Aircraft, так и известные AVX Aircraft и Karem Aircraft. Все они уже приступили к первой стадии разработки вертолетов нового типа. Если все пойдет удачно, то Пентагон получит первые действующие модели вертолетов будущего уже в 2018 году. Что же они будут из себя представлять? Разумеется, летательное средство нового типа будет быстрым. Например, экспериментальный вертолет X2 от Cycor Sky Aircraft с двойной, коаксильными винтами нетрадиционной конструкции уже в 2010 году развивал скорость в 250 узлов что примерно в два раза выше средней крейсерской скорости современных вертолетов еще несколько любопытных концептов вертолета будущего находится в разработке удар по агентство по перспективным оборонным разработкам сша программа vital plane направлена на радикальное улучшение летательных машин владеющих вертикальным взлетом и посадкой цели программы vital explain включают в себя устойчивую скорость полетов 300-400 узлов эффективность наведения 75 процентов а также способность нести полезную нагрузку в размере 40 процент от самого веса вертолета однако одним из первых участников программы vital explain стал известный производитель самолетов boeing который недавно представил прототип phantom swift отличительной способностью модели стала комбинация винтов расположенных как в теле вертолета так и на его крыльях Ну а если вы хотите больше крутых видео, то переходите на канал Сундук. Там вы найдете много крутых роликов с товарами сайта Алиэкспресс. У автора очень интересная подача и самые новые товары. Ссылка в описании.